Всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусное праздничное блюдо из доступных продуктов используя обычную картошку и немного фарша мы получим шикарные розы которые наверняка оценят ваши гости приятного просмотра берем очищенный картофель срезаем край и нарезаем остальную часть картошки тонкими слайсами толщиной примерно 1-2 миллиметра это можно сделать острым ножом или специальной шинковкой понадобится где-то 5-6 клубней картофеля дальше перекладываем пластинки картошки в миску добавляем одну чайную ложку соли 3 столовых ложки подсолнечного масла хорошо перемешиваем и отставляем в сторону минут на 10 в это время подготавливаем фарш натираем на мелкой терке одну луковицу на этой же терке трем оставшиеся неиспользованные края картошки. Добавляем 500 граммов мясного фарша. Можно брать любой, у меня свиной. Перемешиваем. Добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки черного перца и столько же молотой зиры или любых других специй на ваш вкус. Выдавливаем в фарш 2 зубчика чеснока и вымешиваем все руками до однородного состояния. Затем из полученной массы формируем 6 шариков одинакового размера и выкладываем их на застеленный бумагой для выпечки противень на расстоянии друг от друга. Теперь возвращаемся к картошке. За это время она пустила сок и стала более гибкой. Берем 4-5 пластинок картофеля, выкладываем их рядочком нахлёст сворачиваем как можно плотнее и получаем бутон, который вставляем в середину мясного шарика. Подравниваем фарш руками. И продолжаем формировать розу, вставляя лепестки из целых картофельных слайсов или разрезав их пополам. Таким образом делаем все розы. И отправляем их в нагретую духовку. Запекаем 30-35 минут при температуре 180 градусов до полной готовности картошки. Вот и все. Вкусное и красивое праздничное блюдо готово. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.